Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Вчера в магазине купил просто обалденный кусок подчеревка. Одни мясные прожилки, сала почти нет. Правильнее было сказать, что там прожилки сала имеются. Решил, будет сегодня праздник для желудка. Ну согласитесь, грех такой, Кусман, просто готовить там сыровяленым или варено-копченым способом. Сразу же засолил самым простым способом. В обычную поваренную соль, холодную воду, ничего не размешивал, само все разойдется. И овспаривал холодильник под пленку на сутки. И сегодня запеку на углях этот отличный кусок. Но сначала надо его подготовить. Нацеку ну, шкуркой сеточкой, чтобы даже то небольшое количество сала под кожей, что есть, легче вытапливалось. Ну, теперь надо смешать черный перец, зиру, соль и розмарин и натерять этой ароматной смесь у со всех сторон особое внимание уделяя шкурке и надрезом, чтобы сало все пропитывалось всеми вкусами и ароматами, и потом это ароматное сало стекало по куску роботизируя его весь остается насадить на крюк и можно запекать вот в таком виде делать я это буду на непрямом жару Жар непрямой, потому что вот эта чаша отсекает его от куска мяса. Сюда железяку. И на нее подвешу кусок. Так. Нет, плохо. Касается решетки. Надо по-другому сделать. Это сюда. А вот это вот сюда. А, Другое дело. А для контроля температуры буду использовать термометр с щупами, с несколькими щупами. Один в мясо, второй в нижнюю часть, а третий сбоку. Все, процесс пошел. Завершится он тогда, когда температура внутри куска достигнет 86-88 градусов. Можно меньше, можно больше на ваш вкус. Мне именно такая нравится. Я пока займусь соусом. Это под крышкой первый, второй и третий, соответственно, в куске мяса в нижней и верхней части мяса. Да, сразу не сказал. Термометр китайский. Купил я его на Алиэкспрессе. Сейчас вообще все, по-моему, в Китае делается и на Алиэкспрессе продается. Если не забуду, ссылочку в описании под роликом оставлю для интересующихся. Для соуса понадобится поджарить сладкий перец, лук и чеснок. Соус, который я готовлю, это по мотивнику перуанского соуса уанкайна. В Перу с этим соусом готовят картошку. Ну, а так как у меня сегодня не оригинальный, то я в нем пасту приготовлю. Все, можно жарить, как я уже сказал. Буду делать это на в масле. Теоретически, конечно, овощи можно было бы и на углях запечь, но на сковороде быстрее. Обжаривать надо на среднем огне примерно 10-15 минут, ну, так, чтобы овощи стали мягкими. Готово, пожалуй. Переложить все в блендер. Не обязательно таким пользоваться, можно все в хламную погружным разбить. Кому как удобнее. Сюда сразу еще сливок домашнего сыра. Ну, этот творог, по сути, только не кислый. Немного хлеба, соли и пожужжать. Соус почти готов. Его нужно будет еще прогреть до кипения, но это позже, когда мясо уже будет готово. Пора заниматься гарниром, соус в широкую кастрюльку и надо довести его до кипения, при помешивании, естественно. И вот как только закипит, сразу в него кладу пасту. Если слишком густой, можно воды добавить и не забудьте попробовать, может соли надо еще. То есть паста у нас будет готовиться непосредственно в этом соусе. А я, тем временем, натираю сыр. Для такого случая разорился на настоящий пармезан. Как только паста достигнет состояния аль денте, то есть на зубок, сразу включаю нагрев. Она прекрасно дойдет сама по себе в запасенном тепле. Соус горячий. Только сыр еще не забыть добавить. Все, паста в соусе практически готова, нужно идти за мясом. Отлично, можно трескать. Симпатично выглядит, верно? А соус у меня густоват. Вы смотрите по своей пасте, потому что разная паста, разные макароны по-разному берут воду. Поэтому я не буду указывать, сколько я воды в этот соус добавлял, потому что для одной пасты нужно одно количество, для другой – другое. Просто, когда готовите, помешиваете, сразу понемножечку подливаете прямо по виду, как получится. Свежая вообще мало возьмет воды. Начну я с мяса. Видели, какой сочная правда? Ну, вот этот кусманчик. Обязательно с хрустящей шкуркой а, и сочным мясом. М -м -м -м. С дымком. лежит перца и пряностей. Она пряная, острая, слоновато. М -м -м -м. Это, конечно, заслуга этого Уже Мяса много, жира мало, но он есть. Он вытапливался, он пропитывал эти кусочки. Классно. И дымное кольцо, вот вы тоже видели, да? То, что оно подкоптилось. А теперь попасть. Ну-ка, надо навернуть. Свернуть. Такой рулончик. Плохо он у меня сворачивается. На контрасте получается. Такая острое такое мясо. острая, солоноватое, пряная, дымная И такая... Классная, сладковатая за счет сливок, с очень тонким ароматом печеного перца. Классная паста. Прямо суперское сочетание. Знаете, такой вот контраст яркости и мягкости такой. Такой силы мощи такой. И такой, как на бархатных лапках косенок проходит. Прям супер. Слушайте, готовьте такую штуку. Я понимаю, что не у всех есть возможность подкоптить. Но в конце концов, даже без копчения, можно в духовке так вот приготовить. Примерно она при 180 градусах запечь до нужной температуры. Если уж очень хочется дыма, ну, в конце концов, ну, заверните немножечко опилок в фольгу. Положите пакетик с фольгой на одну Ну, конечно, будет пахнуть в квартире. Короче, готовьте, наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. И еще раз напоминаю, это не оригинальный э, соус. В оригинальном нет сыра. Э, Короче, там перец специфический, желтый исключительно используется, перуанский. Ну, какой у меня был. Но все равно это очень вкусно. Всем спасибо, всем пока. Я еще миска.